Кинари погиб, так что будить друидов придется нам самим. Они проснутся только по зову рога, который хранится на священной лунной поляне. Но жрица на поляне обосновались орки, чтобы добраться до рога кинария, нам придется сражаться с ними. Жрица Тиранда, хвала и Луни мы нашли тебя. Мертвецы приближаются к кельям друидов. Они кажутся заброшенными, но... Нет, сестра. Эти кельи не заброшены. В них остался один друид. Малфурион Ярость Бури. Самый мудрый и могущественный из детей леса. Мы должны предупредить его о том, что Легион вернулся. Тогда поспешим. Если нежить ворвется в кельи раньше, чем он проснется. Скорее в путь, сестры. Мы должны разбудить Малфуриона. Он наша последняя надежда. Приветствую вас, ребята, на канале Руля Гейм онлайн. С вами Росси. И вместе с Ирандой и ее сестрами мы отправляемся в третьей главе компании The в Warcraft 3 Reforge. Будить Малфуриона, а потом вместе с ним пойдем дуть в Рог, чтобы пробудить. Друидов, которые должны нам помочь остановить пылающий легион. Ребятки, если вы еще не да подписаны на канал, обязательно это сделайте. Ставьте лайк, оставляйте комментарии и также заходите на Patreon. Так. Рядом. О чем шумят деревья? Это вы нам думаю расскажете. Так, защита Малфариона осталось деревьев в 90 Сразу хочу качнуть. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Так вот и тут еще парочку этих дурачков. Боги Погнали. Немедленно. Погнали к Малфуриону. Да будет так. Где там его келья? Такова воля а. богини. Бля, извиняюсь, в эту сторону пошел. Ну пошел немного сразу делаю улучшение лучница потому что наши лучницы должны порхай как бабочка и жалей как пчела Во имя для того чтобы у них это получалось они должны быть прокачены какова воля богини поторопись а ну дора! А ну дора! Что случилось, наша Лиса? А что это роман. Во Есть имя такая... Богиня М? зовет. Сапоги скорой Да будет так. Теперь у меня Тиранда настолько короходная, что... что здесь нету. Я слышу голосы Луны мне да, мы не там свернули. Надо было зайти в чулочку. Да? Нет? Ну, а как мы туда попасть, ребят? М -м -м, я понял. Это получается. Да а ну, подожди, подруга, ты я куда бежала? Внимание, я слышу голосы Луны. Такова воля богини. А если так пойти? Мы к нему попадем? Я думаю, нет. Надо проверить. Немедленно. Исследование завершено. Лунные доспехи. Так, где у нас лес там добывает? Просто у нас проблема в том, что эм, мы же лес не уничтожаем, мы просто берем из него лишнюю древесину, которая нужна. Богиня зовет. Мы ж любим лес. А лес любит нас. Но мне это Во похоже, имя вообще не нравится. За орду или за точнее за нежити мог немедленно. с помощью этих мясовозок или труповозок просто мог разбомбить Во все. Мертовая у... матери, это да, и все. Тут я так не могу. Почему? Что делать? Как пройти? Единственное, это идти да туда, к нежити, ждать, пока не все вырубят. Ой, не знаю, ребята. Не знаю, мне это так не нравится, конечно, вся эта за затея безумная. Так. учить лучницу, обучить охотницу. Хорошо, что зато у них дерево, так это все мало стоит. Сразу видно, что они любят деревья. Поэтому. вы большой ребью к деревьям я возьму, поставлю лунные колодцы. Аж это уроман так что это я готова показывать вставшим невидимого войска не надо купить и такое возвращение нет Антимагический нет рень какая-то аж это роман такова воля богини я что то не корком не могу пройти блин никому не могу пройти они не хотят как-то сами путь искать Боги, а, да будет. мне путь. Забираю свои слова обратно Такова по поводу орков, воля, могу Баги. пройти. Тут никого нет. Во имя нет. Луны. Немедленно. Во имя Здание Луны. Здание готово. Такова воля. Источник Баги. здоровья это Орби. Во имя Кинария. Атаку скорее! Бросайте сети, пока они не опомнились Какие сети, о чем вы? путь. Мы же даже не летаем. Ребята, выдыхайте. Так, улучшим. Кто смеет угрожать нашим лесам? Да будет так. Так, надо туда именно на помощь послать счет. Вождя! Затрова! Кто ваш трал по, по сравнению с нами? Чисто ровными, красивыми. Что что а ну Они Я тебе разбиваю, они их ставят и ставят. Мы просто заняли выгодную позицию. Постоянно подлечиваемся. Во Кинария. Немедленно. Итак, все, идем лечиться. Еще у нас там два Приказ места поняла. есть вакантных в нашем мегаотряде. Богиня зовет. Да будет так. Сейчас, кстати, лучницы перейдут, и мы пойдем вальным морком немножко можно в принципе уже и второй рудник оплетать с помощью дерева стражевое черт вставай и иди кстати с помощью него можно было бы и деревья хавать но, блин они так долго ходят это ужасы какие-то происходят так у нас все здесь Такова воля богини. Идем крушить. Нет, еще не выходил мастер. Красно. Да? За, Тотем. За, Тотем. За Знаешь, сколько А ну, рефан. А ТМ. Да будет так. казарма надо сразу. Древо мудрости, чтобы обучать триад. У а меня и стандартных триад, пока хватает. О, а вот и мастер. Но то не настоящий. можете его так сильно не бить. Вот это может быть настоящим. Но... Тоже убился Вот притр... это самая, я считаю, крутая обилка. Сильнее, чем мы думали. Сильнее, сильнее, но мы сейчас все умрем. Вот тебя убью, падла. Вы... Отступаем. Так, и че все уже закончились, да, у меня. Наши воины вступили в Во имя Генария. Так, чем мне там дело мудрости? Дело, древо. Кто смеет угрожать тут Интересно, кто кого передамажит? Так вот, преимущество мастера клинка, я считаю, Вадим, то что он может делать э, иллюзии, тем самым путать, э, сбиваться с следу, где наста... находится настоящий, то есть урон от них немного, а вот... Отомстить. Ну, у них там нормально, такое подкреп идет. Я слышу голос Элу. Шамана надо крепить, он стоит, не Наши воины вступили в бой. Богиня, укажи мне путь. Я поплялась отомстить. Взять. Дерево так долго шло и, скорее всего, он только дошел и ему сейчас и бить по башке. Но охотница ему поможет. Я готов. О, дерево. Я вся внимание Здание готово. Как звучит. А, древо хавает дерево, вот так. Стою Дурочка все бану потратила. Так, древо готово. Давайте сюда, дря. много, знаю, знаю, погорячился Пару глепок мне не помешает сюда требуется больше древесины мысли а мы разве не мы разве не в союзе с деревьями с лесом которые смогли нам догонять древесину просто так а, как я люблю природу поторопись и лечись как я люблю природу Только что нельзя выкопать лунный колодец и исследование завершено вкопать я слышу голосы луны Исследование зависит немедленно а, как я люблю природу такова богини точну ли ура и покачами и ауру нашим лесам аж это роман во имя ума а, как я люблю рыба. Рыба. да будет так о чем давай шумят деревья дряды по пяти угрожать нашим лесам давай иди дерево чрео исследование за не завет после того как схаваешь давай вот здесь чтобы ты мог по всем доставать я слышу голосы луны что произошло что случилось я слышу лицах? голосы луны во имя и луны воля богини. Немедленно. Вот кстати здесь мне бы пригодился тот топак, который помогает убирать иллюзию, очень бы пригодилось. Исследование заражи мне путь. Я слышу голосы Луны. Анудора. Во имя Китая. Мы их почти про продавили. За Калимдор. А продавили хотя в принципе уже продавили и пару дряд кто смеет угрожать нашим лесам верила вставай иди богиня зовет да будет яго кто смеет угрожать нашим лесам Немедленно. Вставай. Как я люблю природу. Я готов. Богини зовет. Во имя Луна. А, тут уже эти остались. Такова воля богини. Аж это роман. Во имя Кинария, Энурифа, за Калимдорфу. А, Короче, я, я пришел на разборки со своим деревом. Я слышу голос Луны. Богиня, укажи мне путь. За Калимдорфу. Жрица, мертвецы уже рядом с кельями. Шандо, ярость бури в опасности. Успеваем. Требуете. Кто смеет угрожать нашим лесам? Богиня зовет, богиня. Укажи мне путь. Иди скушай дерево. Наши воины вступили в бой. Аж это урома. Немедленно. Ладно, можно выключить. А ну, дура! Папа стреляет. А все Да будет, а будет так. Разумно, да, в них холобуде поразвелась. которых они потом отклеиваются. Во имя Илона. Здесь нельзя пустить, кто смеет угрожать нашему делу. Я Такова воля, богиня. Поторопись. Я победилась отомстить. И вот, в принципе, пали. Я готов. Я слышу голосы. луны плохо что слышит голоса Сакирина, но хочу выйти. Во имя Кинария! Энуифа! Ану дура! Такая воля богини. Немедленно. Во имя Илоны. Да, я еще иду на нормальное Во имя Кинария! Так, ну тут мы тебя и дружочек. богиня зовет да будет так Я говорю, как вам пройти опять непонятно во имя и луны А и через верх день какая-то аж это роман такова воля богини немедленно да будет так Он нарушил наш покой и буду будешь спать твой хом. так здесь сторожевое нет древо войны давай понака поближе было я слышу голосы луны что-то есть интересное? Во имя Илу. такова воля богини. Есть Непритовое кольцо. Немедленно. Точник маны, прекрасно. просто прикажи мне путь. Некоторые просто спят. Ты так всю войну проспишь. стою на страже Я вижу. Ты что, стражей спишь при этом? И я не боюсь. Богиня зовет. Никогда нам ману. Пополнить. Да, будет так. Передраться познай гнев природы. Обязательно. Такова воля богинь хил, потому что с опять с ним идти. Во имя Геннария! Здание готово! Здание готово, здание готово! А ну, дура! Молодец. Мы его еще даже не разбудили, этого вам. Немедленно. Да будет. Так. Здание готово. Такова воля богини. Никто не смеет вредить природе. Пожалуйста, не Ну они быстрые, и мы и тоже. Ди -ди. во имя Луны. Да будет Но. так. Здание готово. Да, что ли? Малфурио забыл разбудить? Наконец-то. Рок Кинария. Теперь мы сможем разбудить Малфуриона. А -а -а, это мы ими будем. Ну ладно. Я пришел на зов Рога, чтобы исполнить клятву. Я чую запах порчи и разложения в наших землях. Я зол. Очень зол. Вперед, древние защитники! Уничтожьте захватчиков, как в былые времена! Не очень у этих деревяшек получалось уничтожить захватчиков. Ну ладно. Ребятки, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вы это еще не сделали в начале видео. И до скорых встреч.